I don't know. Итак, дорогие друзья, полуфинал. Fidges eSports против коллектива Моменталка. Карта Вертига Первая карта сегодняшнего best of 3, Противостояние. И эту карту выбрали ребята из коллектива Моменталка. Соответственно, Fidges eSports ответили картой Мираж. Ну и Decider встречи. Это оверпас. Вот на овере. Мы посмотрим, что будет и как. Сейчас же ножички у нас закончились. Кто ножички увидел, я успешно, кстати говоря, пропустил. Кто выиграл ножи, я успешно пропустил. Это бывает. Предлагаю, кто завтра в финале поиграет и займет ластап, тому и скинуть что-нибудь интересное. Можно, кстати, тоже. Ну, надо сегодня кого-то утешить будет, кто до финала не сумеет дойти. Я думаю, ну, что-нибудь... Что-нибудь подогнать человечку будет нормально. Ну ладно, короче, что, чисто символический P-90 там за 30 с чем-то рублей, короче. А вот вопрос челлендж. Надо придумать, за что этому человечку он прилетит. Давайте вот что-нибудь, учитывая, что P-90 это все-таки такой скорее фани э, девайсик, чисто по покекать, э, посмеяться, давайте, наверное, дадим дадим человечку P90, который. Я даже не знаю. Давайте дадим P90 тому, кто... Кто не убьет в спину соперника. Может быть, вот так? Хотя, блин, а как мы это отследим? Нет, такой вариант не подходит. О, давайте так, за минус Зевса. О, как раз Смайл, кстати, написал прям тут же минус за минус Зевса. Все, за минус Зевса тот, кто с Зевса, короче, первый э -э -э -э -э -э, шандарахнет своего соперника, вот тот P90 и получит. А чисто так символически, ну, как бы... Маленький, приятненький челлендж. У кого будет больше всего процентов голов? Не, ну на это надо прям... Зевс вряд ли будут юзать. Ну, не будут юзать, значит, не получат по 90. Значит, как бы он останется у меня как-нибудь. На каком-нибудь следующем матче его кому-нибудь выдам. Вчера мы всосали, но сегодня мои друзья 2-0 закрывают фигусов. Ну, посмотрим, посмотрим. Может быть, Мигдив действительно сегодня. Но Мигдив, понимаете, он уже, вот видите, уже в чатик пришел, сказал, что он не разыгрался, не готовился к сегодняшнему полуфиналу, и поэтому, возможно, сегодня не покажет сильную игру. Уф, оверпас, я бы посмотрел. Наверное, как раз бы успел по времени после трения. Ну, Сашуль, тут так вот будет, да? Саня, кто упадет с крыши, тот получит. А да тут же это же элементарно, кто-нибудь спецом просто вниз нырнет. Давайте пока быстренько по составам, наверное, пройдемся. Команду Fidges сегодня представляют, ну, все те же самые. Вайха, Сутиф, депресс ксу и Инсдиоус. Автор единственного эйса в рамках этого турнира, между прочим. Ну и команда Моменталка это Нон-Деф, Excite, Lil Экссайт, Neon Sadness и McDiff. Ну, в общем, с этими игроками вы, я думаю, не успели как бы забыть, кто эти ребята, потому что вчера мы только смотрели четверть финала, где каждая из этих команд принимала участие. Fidges eSports, напомню, вчера обыграли своих соперников из команды Chill Lovers со счетом 2-1, ну а моменталка выиграли со счетом 2-0 у команды 135 Team. Вот такие дела. То, как вчера ли играли фигисы, это жесть. Был бы у нас основной состав, мы бы выиграли легко. А так, кринжанули, молясь. Ну, фиджис, да, вчера сделали просто богоподобный КС. Просто настолько скучного и интересного Counter-Strike я давненько уже не видел. Ну что ж, удачи ребятам. И до да победит сильнейший. Первый пистолетный раунд уже запущен. И начинаются разбежки коллективов по своим точкам. И готовность выхода на точку Б, где депресс... Depressed... Ставит хороший хедшот, забирая эксайда. Ну и, в общем-то, здесь опа. <laughs> опа! <laughs> ну, начинается какая-то вакханалия, дорогие друзья. Тиф расстреливает двух соперников. OG гэнг здесь, как говорится. И мигдив! Вот, черт возьми, называется. Короче, не этот, как его. о Но это вообще уже ни в какие ворота, дорогие друзья. Изначально, конечно, фиджес были на коне, но теперь как-то под конем оказались вдруг внезапно. Скинула их лошадь, судя по всему, с седла. Инсдиоус остается в соло против двух соперников. Технически, конечно, выигранная позиция для команды Моменталка, но. Но мы еще немножечко обострим ситуацию, да? Мигдив забирает Инсдиуса, создавая как бы четвертый минус. Вот такие вот делишки, дорогие друзья. Счет 1-0 в пользу коллектива. Моменталка, пистолетка остается за командой, чьим логотипом является, собственно, моменталка, что забавно, да? Ну и, в общем, вот такие пирожочки. Дальше едем и смотрим. Я не спал 35 часов. Сочувствую, Самара 163 рус. Сочувствую. Надо спать все-таки чуть-чуть почаще. Чуть-чуть хотя бы. <связываю> хотя бы раз в 34 часа. <связываю> Ну, в общем, как вы сами сейчас видите, здесь веселенький гоп-стоп намечается для игроков атаки, но игроки атаки в целом, в частности, экс-сайт этого гоп-стопчика не боится, ну, ни в коем образе вообще, и удается все-таки сделать три минуса перед своей не... неминуемой гибелью. Я не Самара, я МигДив. Я знаю, что ты МигДив, но ты же подписан Самара163РУС на Ютубе. Вот если переподпишешься под МигДива, тогда буду называть тебя МигДив. Но пока ты Самара. Экссайт должен был делать эйс, но зассал. Цитата из чата от Смайла. О, ну вот, кстати, Тифу не позволили отсейвить девайс. А, а вот Вайхасу, между прочим, калил-то засейвил. И еще и даже нон-дефу успел забрать. Но, тем не менее, все-таки это 2-0. Это все же, опять-таки, неизбежный вариант развития событий, потому что пистолетка была проиграна. Ну, хотя, конечно, такие варианты можно избежать. Вчера на Мираже, например, Uh, было именно так, когда пистолетку забрала одна команда, а экономически забрала другая То есть, в общем-то, все uh, не настолько однозначно в мире Counter-Strike, но сейчас у нас пауза Для каких целей она берется, а вот вообще не знаю И, кстати, это, по-моему, уже какая? Вторая пауза, если я не ошибаюсь Если не третья То есть, короче, там ребят решили uh, капитально без пауз остаться Ну а что делать? Подождем а что делать, подождем. Ну и еще давайте тогда вам расскажу заодно, кто какие карты банил. Ведь это тоже, в общем-то, инф... интересная информация. И вот команда Моменталка, например, отказалась играть карту D-Dust 2 и The inferno Вот вот не нравятся им самые дефолтные, самые стандартные карты. Отказались они от них. А, в свою очередь, Fidges eSports отказались от Enchant'а и от Nuka. Две, на мой взгляд, очень интересные карты, но ну, Нюк вполне себе такая сложненькая карта. На Эншенте все-таки чуть-чуть попроще играть. Но, ну, опять же, мое сугубо личное мнение. Ну и вот, да, и остались у нас по этому Вертига, Мираж и Оверпасс. В начале уже игры уже три паузы прожали. А, ну вот, вот как бы, да, супер, да, замечательно. Три паузы за 7 минут матча. <смех> ну, хоть без задержек вначале, это да. А то каждый раз у нас эфир начинается спустя полчаса, блин. Это не есть гуд. Ну что, моменталка при своих девайсах, естественно, готова, в общем-то, воевать. Насколько, конечно, получится продуктивно повоевать, это мы увидим с вами вот через несколько секундочек. А, тем не менее, фиджис. Вооруженные девайсами сейчас, очевидно, будут пытаться противостоять соперникам, ну, хотя бы на каких-то вот... В ближних позициях, да, потому что, ну, ФАМАС, Галил, это такие себе девайсы, а ЭМКИ нужно еще найти, откуда реализовать. Вот, во всяком случае, КСУ сейчас ищет возможность. Попадает в голову МИГДИФа. МИГДИФ на лопатках. Самара. Самара 163 погибает у нас сейчас. <с Huawei> 3 в 3, дорогие мои друзья. ХАЕшечка в сайт залетает. КСУ сразу минус половина лайфбара. Это серьезная ХАЕшечка. И хорошая достаточно потеря для команды Моменталка. Но, тем не менее, пока... Попал в ножку. Аккуратный выстрел в ножку от Тифа. Время идет, а вот игроки обороны неспешны на самом деле в своем ретейке. Дефьюз киты, в общем-то, имеются в количестве два наборчика. И можно пробовать. Можно пробовать. Размен. А вот этот минус уже безответный. Нет, все-таки есть размен. КСУ. Понятно, дефьюз. Понятно, дефьюз. Понятно, <смех> понятно, рука-лицо просто. Все, нон-деф. Нон-деф заслуживает э, звание руинер года. Просто так сильно заруинить раунд своей команде, это надо было постараться. Ну, в общем-то, дорогие мои зрители, это 2-1. И атака, в общем-то, не полностью лишена экономики, но, по сути, закупилась на последние деньги. Э, конечно... При прочих равных ошибка отдавать подобные раунды, но что поделать, да, все-таки это человеческий фактор. Немножечко нон-деф испугался. Испугался, хотя не знаю, чего он там боялся на таких таймингах. Уже, мне кажется, очевидно, что там будут а, дефать до Талова. В противном случае просто даже может времени не хватить. Поэтому нон-дефу стоило стоять поближе к точке Да, пусть он там мог бы и проиграть перестрелку, если бы ввязался в нее Ну, так достаточно бы просто в нее и не ввязываться Но контролировать бомбу нужно было Хотя, конечно, можно еще и пристать к тому самому моменту, что бомбу криво просто поставили Надо было поставить ее немножко правее, чтобы за бетонку никто не мог спрятаться Вот, в общем-то, и все Все было бы замечательно, и из-за крана спокойно дефьюзить уже было бы нельзя ну, разваливают игроки обороны все действия команды Моменталк. Пока что Фиджес на... <coughs> простите, дорогие друзья, на чужом пике. Выглядит весьма и весьма уверенной командой. И это приятно. 2-2. Потому что эта уверенность дает, черт возьми, хоть какую-то неопределенность в матче, какую-то непредсказуемость, интрига. Интрижка витает у нас в воздухе. И это замечательно. Но... Хочу заметить вас, дорогие друзья, что фиджес, вот вы помните, да, как вчера атаковали. Я надеюсь, что... Сегодня они не будут, видите, аж меня затроило, как только вспомнил, как они атаковали. Надеюсь, сегодня подобного не случится, и сегодня они будут чуть-чуть поживее двигаться. Ну, ладно, конечно, не это главное. Главное в этой ситуации то, что нет денег у команды моменталка. Однако снайперская винтовка в руки лил... Пабжа все-таки попала, да, как вы видели сейчас. КСУ промахнулся. Заплатил за это, кстати, достаточно высокую цену. Депрест забирает миг и 4 в 2, уже 4 в 1. Эксайд последний. Ну, тут как бы Эксайду не светит ничего хорошего потенциально. Ну, да Даже вот тут, даже в этом моменте Эксайд не сумел сделать минус. Снял половину лайфбара с Депрест, да, но без фрагов. Это важно. Вчерашний вертига был от Fidges Esports что-то с чем-то. Это да. Да и блин, там просто. Там и Инферно был такой просто. Жесть. Короче, там только Мираж был более-менее нормальный и адекватный в плане <смех> В плане Counter-Strike. Все остальное э, спорно можно было назвать адекватным. Инсдейлс закидывает Молик своим соперникам. Соперникам не страшно. Они в этот молотов не пошли, решили переждать. Ну а почему, собственно говоря, они должны были пушить э, в огонь? Когда вполне себе достаточно просто несколько секунд подождать. Сином-деф ну, один минус, не успевает забрать второго, но с этой задачей справляется его тиммейт Неон. И ситуация с перевесом выходит в плюс для игроков. Атаки Неон забирает тогда. и Вайхасу с Тифом остаются тащить вдвоем. Хороший спрей от Тифа. Ну и минус от сюда, Тут, конечно, нельзя, совсем-совсем нельзя зевать Аркады в спину. Мигдив. Выстрелил в голову, и вот то чувство, когда выстрелил и не поверил в то, что попал в голову. 3-3. Енот, приветствую. Водолаза не будет в финале, он на замене. О, какая жалость. Хотелось бы посмотреть на водолаза. Четвертая пауза. Что-то это прям уже... Прям уже ни в какие ворота не лезет. Ну, паузу по всей видимости, от Фиджесов, наверное, да? Нелогично представлять, что моменталка будут брать паузу. Они раунд предыдущий выиграли. У них-то как бы все норм. А вот у Фиджесов совсем не норм. Мне кажется, у Фиджесов все-таки похрамывать атака будет. Есть такая вероятность. Совсем не маленькая вероятность «Мэйби Паша». Однозначно она будет похрамывать, это сто Но вот вам на вопрос, насколько быстро она будет похрамывать? Водолаз меня обижает, он использует ЛС со мной как спам. Вот так вот. Файзулло, приветствую вас. Они просто издеваются. Ну, если издевательство заключается в том, чтобы брать паузу, так это не издевательство. Ну, камон. Потом, когда она им понадобится, ее у них уже не будет. Это издевательство только если над самим собой. Зависит от того, насколько сильно моменталка будет контрить эту атаку. Ну, там вопрос самый главный, кроющийся в том, что фиджесы 100% будут медленно разыгрывать. Это даже не, нечего размышлять. Это будет 100%... Это опять тайтовая атака, под которую просто хочется поспать. А, я не думаю, что моменталка будут просто с этим что-то делать. Они, скорее всего, остановятся и будут ждать. Фиджесы сейчас опять полетят на эко. А, ну... Я надеюсь все-таки, что этого больше не будет. Что такие моменты э, больше не будут повторяться, потому что, как еще вчера разбирали, не по-спортивному так делать, потому что это, опять же, вмешательство косвенное, но все-таки вмешательство в экономику соперника. А это против правил. Ну, стак у нас на точке А... От команды Фиджес, а выход последует На точку Б, ожидаемый этот стак Естественно, никакого профита команде э, Обороны не принесет Но в перспективе можно попробовать Сыграть на выбивание Выбивать, кстати, э, ну действительно Будет нужно, потому что, как вы можете Заметить, игроки обороны приобрели Всего-навсего один дигл на всю команду Все остальные же разыгрывают Юспы И никаких не ни арморов, ничего В общем-то здесь нет Ну вот, видите, один девайс уже выбили, уже здорово Ну, сейф калаша В идеале для команды моменталка, конечно, надо идти этот калаш выбивать Ну вот, прям, не надо было бы, конечно, его оставлять Но ребятам виднее, с другой стороны, да? Лью хату на моменталку, 2-0 по картам Смотри, смайл, смотри, у нас здесь Андрюха как-то залил Две квартиры на казахов И, как ты заметил, не... Ни одни казахи дальше не прошли. Ну что ж, бомба взорвалась. Калаш засейвлен. Счет 4-3 в пользу моменталки. Галил три калаша и еще один калаш докупается у атаки. Ну а вот у обороны бай куда интереснее и более вариативен, так сказать. Есть снайперская винтовка, есть триэнки, автомат Калашникова. Все, что нужно для победы. По сути, у фиджесов есть Главное только позиционную борьбу теперь э, вырулить как-нибудь. КСУ. Хороший выстрел. Минус Мигдив. Что-то, конечно, опять же вопрос можно задать. А где моменталки? У моменталки. Пачки мои! Что творяет этот шайтан? Вы видели, какой выстрел? Через дым. Просто так на шару абсолютно отлупил еще одного визави. Ну и тут как-то... Просто 300 IQ молотов. Замечательный молик сейчас выбросил. КССУ. Бесподобен, просто бесподобен. Ну, если соперники не стали нас убивать, мы убьем себя сами. Атака же пытается перегруппироваться сейчас. Я не знаю, насколько, конечно, продуктивно получится перегруппироваться, но Экссайт при этом, в общем-то, не планирует уходить под точку Б, в то время как его тиммейт именно под этой точкой и находится. Поэтому непонятно вообще ни разу, как сейчас что-то будет здесь разыгрываться. Вот теперь ребята меняют позиционочку и уходят куда? Уходят под точку Б, все-таки. Эксайт успел стянуться, а Лил Папш уже тоже успел стянуться, кстати. Ну, вот она моменталочка полетела. Под эту моменталочку выход. Ну, с разменом удается продавить позицию, но нет. Победить здесь, конечно, не выйдет. Времени банально просто даже не хватит. И Лил Папш ходит на сейв. Сейчас уверенно все. Я им мотивацию дал. До 30 фрагов кейс за 25 рублей, между прочим. <завод recative> О, за, 3... за 30 фрагов кейс за 25. Неплохо. Ждем минус Зевса. Там еще тогда... В таком случае кому-нибудь прилетит Н не за двадцать пяточку кейса, а за 30. сколько я там посмотрел, тридцать или 36 рублей, э петушок прилетит. Четыре-четыре. Временная ничейка, дамы и господа, мы. Моменталка пытаются экономничать, так сказать, и один девайс, как вы видите, уже... Не был приобретен, потому что Ну там просто не хватило денег на этот Самый девайс, хороший молик очень сейчас Прилетел от э, Лил Павжа Этот самый Молотов как бы Согнал Тифа с позиции, но при этом Здесь есть вот где дымы где дымы, где флешки? Но это же чудо, что КСУ сейчас промахнулся, и после этого Лил умудрялся сделать минус. Но, однако, и здесь все равно не используются ни дымы, ни флешки. И просто так без гранат пройти не удастся. Но ну, это не та команда и не та стадия, где можно спокойно будет разыгрывать а, ситуацию без гранат. Тиф! Даже невзирая на лоу хп, все равно умудряется пойти постреляться и сделать минус. Вот вам, собственно говоря, отсутствие раскидки как таковой у моменталки. Ну, разложили дымы и прошли. Вроде бы как бы все элементарно. Но, видимо, моменталка берегут свои гранаты для того, чтобы в перспективе на, на ретейке, так сказать, если он, конечно, будет от обороны, эти гранаты реализовать. Ну, то есть, собственно, попытаться выиграть раунд... Чисто технически. Нон-деф. Ну, многообещающие выстрелы сейчас были, но все-таки нет. Опять же, есть железная инфа о том, где находится Инздиос. И тем не менее, все равно туда открывается игрок атаки. Все равно без гранат, опять же. Просто таким образом мы попадаем в ситуацию, в которой хоть гранаты и есть, но их никто не кидает. Как бы с ними просто погибают. Ну, залетает дым, и вот вам все. В два смычка сейчас команду Моменталка разбирают. Счет 5-4. <связывая> Не совсем просто идет атака у Моменталки. И это хочу напомнить на своей собственной карте. Ну, может быть, хорошо пойдет оборона. Давайте так. Может, оборона будет достойной. Все норм, уверенно на стрельбу вышли. Ну, да. <связывая> Ну, какая-то уверенность все таки уже есть, и это хорошо. Теперь аркада под Б с фармилочками, с мак десятыми Ну, вы сами видите, к чему эти аркадные действия приводят. к гибели двух игроков. нон и Лил Папдж только что отправились наблюдать в спектра за своими сокомандниками. Ну, в гляделке сейчас, можно сказать, Неон с товарищем напротив поиграли, да, видят друг друга, ну... Ну, пострелялись. по Ну, какой-то выход-то уж куда-то будет. Че теперь моменталка то тошнить решили? Вчера нормально атаковали, сегодня тошнят. Че за в с МАГ-10? Это не тот девайс, с которым надо сидеть где-то. Это же, естественно, девайс для активных боевых действий на ближних дистанциях. Смысл рассиживаться, когда надо просто как раз-таки идти и тупо пушить. Вот даже прям вот настолько надо глупо разыгрывать этот раунд, просто забегайте и все. Эксideй! Ой, почувствовал. Смотри, почувствовал-то как! Залепил в голову Инсдиоусу. И калаш принесли. Ну, калаш теперь уже надо сейвить, конечно. Но это 6-4. Практически, кстати, при любом раскладе это 6-4. Навряд ли что-то сейчас изменится. Смотри, пытается еще уйти. Пытается уйти под точку А. Но здесь, конечно, депресс... Ну, не-не-не. Ну, это прям совсем. Совсем не то пальто. Я думаю, все-таки стоило, было... стоило бы засейвить калаш. Потому что, опять-таки, открываться на точку 1 за сколько там? Где-то порядка 16 секунд. До конца раунда. Это неудобные потенциально перестрелки. И плюс ты не знаешь, сколько соперников будет на этой точке. Могло быть два, могло быть там, условно говоря, три. Но да, конечно, мог быть и один. Но уж очевидно, что на пустую точку ты бы точно не выходил. Ну, инздиоус. Бесподобный спрейдаун. Три килла с одного э, рожка, так сказать, удается сделать. Неон! Неон! Дабл kill с глока! Я даже не знаю, что бесподобнее. Дабл kill с глока или трипл килл сэмки. Наверное, все-таки дабл с глока. Знаете почему? Потому что арморы... Вторые арморы есть у фиджесов, а моменталка вообще с пустыми руками выходили. Поэтому, наверное, два минуса с глока. По головам еще к тому же. Выглядят куда более интересными, чем три. От инсдиоуса. Но я, конечно, предполагал, что ин инсдиоус не остановится и пойдет пушить дальше КСУ сжигает э, первого, расстреливает второго. Ну и это, напомню вам, девайсный раунд. Именно так свои девайсы решили реализовать моменталка. Ну, собственно, то есть никак. Лил папш перед смертью влепил оплеуху Инсдиоусу. Здесь совсем какой-то прям неадекватный, совсем не эйс! Эйс, дорогие друзья, КСУ 5 киллов делает. Вот так вот, дамы и господа, мы. 5 кильчиков. Не кисленько. Ну, между прочим, это второй эйс в рамках этого турнира. И первый эйс сделал сокомандник. То есть инсдиоус. Второй минус сделал КСУ. Второй минус 5, в смысле. Ну, вот так вот. КСУ бесподобная снайперская винтовка. А Команда-моменталка... Ну, очень как-то странно сейчас, конечно, разыграли. А... Очень интересно разыграли свой девайс на раунд. Ну, то есть, как-то пришли, кто-то сгорел, кто-то просто посидел в дыму и умер в этом же самом дыму. Ну, интересный вариант развития событий. Пятая пауза. За одну карту. Увлекательный полуфинал обоих команд. Кстати, Атлантик. Сколько всего вообще пауз есть у команд? Вариант такой, что паузы может быть и короткие, но их же все-таки не должно быть 500 штук, да? Как-то... Ну, как минимум, если это пятая пауза, то минимум по три паузы у команды. Это минимум. Ну, все-таки, на мой взгляд... Логично делать две паузы за одну половину, две паузы за другую. Ну, во всяком случае, большинство а, таких интернет-ивентиков проходит именно по такому регламенту. Собственно, две минуты, ну, то есть две паузы по одной минуте на одну сторону, после смены сторон еще у каждой команды по две паузы, также по минуте. То есть, и суммарно всего может быть 8 паузов. И то есть суммарно, опять же, 8 на команду. Да вы че, угорайте, зачем 5. Пять пауз на команду, это сильно Ну ладно Ну ладно, посмотрим, что тут у нас здесь происходит Дорогие друзья, ситуация 3 в 3 Попытка задавить точку Б от команды Моменталка Ну, можно сказать, в принципе, увенчалась успехом По одному фронту Но по другому фронту, конечно, поражение Это факт Теперь же игроки атаки, оставшиеся А, Вроде бы четыре паузы на команду Но если так, тогда все нормально Потому что, ну, пятая, она прям ли, лишняя однозначно. <с> Если я не ошибаюсь, да. Ну, хорошо, хорошо. Два в два, дорогие друзья. Заход на точку Б на самом деле не произойдет вот так вот в лобовую атаку, да. Потому что у нас здесь несложно догадаться, что фейк-прокидка точки Б с дальнейшей перетяжкой на точку А. Ну, хотя бы моменталка сделали грамотно, что хоть какие-то гранаты оставили. да? Как вы помните, вчера на трансляции был случай, когда команда выкинула все свои гранаты и сделали фейк. И без гранат вышли на другую точку. Ну, типа, вот такие забавности порой случаются. Поставлена бомба. Счет 8, скорее всего, 5. Хотя ТИФ может, конечно, затащить. Но это было бы странно, если ТИФ такое затащил бы. Ну, ХАЕшка под первого, кстати, четкая. Но, да, все-таки перекрестный огонь. 8-5. Ну, технически сложно было такое проиграть. Я думаю, вы со мной согласитесь. И не проиграли. И не проиграли. Ну и, кстати, Фиджес выигрывают первую половину со счетом 8-5. И, в общем-то, моменталка могут надеяться лишь на поражение с минимальным отрывом. Вот как-то это, конечно, грустно, когда ты пикаешь карту и первую половину на ней э, отлетаешь в любом случае. А здесь даже если и 8-7, это все равно поражение. Но э, ведь у моменталки может быть хорошая оборона. Ну... По каким-то же ведь критериям моменталка оценила, что э, карту Вертиго нужно пикнуть. Потому что на момент пика карты Вертиго было забанено всего две карты. Это карта Дедаст 2 и Ancient. То есть там можно было пикать большое количество карт, но это было именно Вертига. Кстати, Тиф хоть и не убил никого, но сделал офигенный вклад в развитие этого раунда для своего коллектива. Потому что попал в голову одному и второму. Оставил 9 хп Мигдифу и Неону 15 хп. Ну и тут какая-то стяжка, перетяжка, хитро-мудрый раскид точки П. Главное не напороться на вражескую хаешку, которая, между прочим, есть. Есть хаешка у КСУ, но не нужна она нам, да, дорогие друзья. Мы и без хаешек справимся, говорит нам Depressed Did. И КС Сум добивает последнего живого игрока команды Моменталка. Счет 9-5. Капитан Моменталки сказал, что сейчас все будет. Ну, главное не затянуть. Потому что бывает такое, когда... Ну, типа, вот сейчас, вот сейчас мы раскроемся. Вот сейчас мы потащим. И... Не потащим. Да? Так, так бывает, увы. Когда команда все пытается, пытается, но чего-то постоянно чуть-чуть не хватает. И в результате оказывается, что просто на самом деле соперник был сильнее. Здесь, конечно, очень э, такой вот прям равный матч. Я считаю, что это поистине противостояние двух команд, приблизительно равных по уровню. Ну, ошибочка от КССУ. Минус от Эксайда. Ответный от Инс Ну, и здесь флешка под выход, чтобы атака сильно не наглела. Но атака наглеет просто по другим фронтам. То есть, как бы, флешечка... Не совсем туда, куда нужно была выброшена. Лил Папш забирает Нздиоуса, а следом не он. Ну, почти оформляет даблкил. По сути, там с, ха... с Хаешечки, простите, с Молтова догорает Вайхасу. депресс последний. Три оппонента в живых. Есть полный набор гранат. Дефьюз киты. Все, что нужно для успешного ретейка. Но только важный один всего-навсего здесь нюанс. Соперников трое. А депресс один. Хотя в предыдущем раунде он трипл килл сделал, что может намекать uh, uh, на то, что... И сейчас он как бы трипл килл может оформить. Вот первый есть. Полетел молик. И почти, почти близко старался, потел. Респект, но все-таки не затащено. 9-6. Итоговый счет первой половины. Ну и мало приятен для коллектива моменталка. Давайте уж говорить на чистоту... Но в целом он не настолько уж критичен, да. То есть, допустим, какие-нибудь 11-4 было бы куда хуже увидеть на табло. И в связи с этим 9-6 это вполне себе играбельный счет. Сейчас, конечно, как обычно, будет многое зависеть от пистолетки. Кто задаст темп? И, что самое главное, как этот темп э, будет задан? Ну, очевидно, конечно, что Фиджес... Fidges... Никаких темпов задавать не будут, это будет сейчас просто седловина где-нибудь, где-нибудь, просто чтобы посидеть, это не для того, чтобы затащить что-то, а просто посидеть Ну, ребята, прям большие любители медленного стиля атаки, медленное нападение, и вот вы сейчас уже видите, полминуты прошло, все соты, и никто даже никого еще не видел Уже почти минута прошла, еще по-прежнему никто никого не увидел. И команда Fidges Esports только-только подобрались под точку Б. Сидят и ждут аркаду. Ну, я уже говорил, что команде Моменталка, на мой взгляд, как раз-таки глухая оборона — это просто шанс победить. Потому что Фиджесы любят, чтобы их кто-то аркадил, и они вот свои вот эти медленные атакующие стратки реализовывали. Ну, конечно, здесь грубо ошибаются игроки обороны. Ничего в этом такого, э, в принципе, примечательного нет. Бомба установлена. Нон-деф. Минус. И мигдив. готовится вместе со своим товарищем на ретейк. Накидываются флешки. Ну, дефюз китов, кстати, нет. Поэтому э, особо здесь, в общем-то, и не пошифтишь. Честно сказать. Молик, ну, не очень, честно сказать, Молик, можно было бы кинуть его, конечно, чуть продуктивнее. Мигдив! Попадание в Инсдиоуса, ну и без Диффьюза, естественно, уже ничего не сделать. Все. Это десятый для команды Fidges Esports. Ну и вот мы возвращаемся, да, к тому самому моменту, когда Смайл писал, что ну вот сейчас, ну вот сейчас у команды моменталка все пойдет. Вот в пистолетке не пошло. Попросту не пошло. Теперь без экономики один раунд, ну, это как минимум. Дальше там форсы и бай байраунды, это уже, конечно, на выбор и на вкус команды моменталка. Ну, по факту, вот такой раунд мы уже, кстати, видели, да? Ну, вот, типа вот этого вот. Только тогда там сидело много, ребят. Но угадывают. С другой стороны, с точкой угадывают. Стакнулись э моментальцы на точке А. И именно на точку А сейчас как раз выходят ребята из команды э, Фиджес. К.С.У, ТИФ. Вайхасу. Можно до бесконечности перечислять э, количество и... ЗЕВС! МИГДИФ! Зевса ушатал только что К.С.У, П-90 отправляется МИГДИФу, МИГДИФ. А, э, так, нет, не МИГДИФ. Атлантик. А ссылочку мне на битву, пожалуйста, влсик потом, обязательно, обязательно ссылочку влсик, чтобы я мог человечку подзакинуть по 90. Ну что, дорогие друзья, обоюдный девайсный раунд после вот такой вот небольшой хохмы и победы в челлендже. Посмотрим, может быть, это немножечко подраззадорит команду Моменталка И игра у них пойдет, ну, чуть более качественно Потому что сейчас пока качественного здесь, конечно, происходит объективно мало. Прокидка точки Б агрессивно достаточно, кстати, и очень сильно раскидывают сейчас фиджис эту точку. Очевидно, что уже никто заднюю давать не будет и уходить здесь просто нет никакого смысла. Инсдиоус минус Эдна слил побш даблкилл в ответ. Но КС с Престадом все-таки вычищают, к сожалению, для команды моменталка точку Б. И двум игрокам обороны предстоит попробовать выбить это нондев и мигдив. Ну автор зевса, автор минус зевса минуса зевса. Прошу прощения. Давай еще один. Ну, если уж не зевса, хотя бы с чего-нибудь минус минуса сделай. О, с фомаса. Тоже рабочая метка, дорогие друзья. Минус от нон-дефа. два в одного и мигдив еще. Ставит хедшот еще, дорогие друзья. Это А11-7. Здорово, брат, когда начнем Узбекистан чемпионат 1.6? Это пкс да? Вот не знаю, Нуридин, когда он будет. Этот вопрос нужно задавать Хасану. Именно он занимается организацией турниров для жителей Узбекистана. А пока что Хасан, я не знаю где, не знаю чем занимается. Но турниры в ближайшее время он пока что проводить вроде бы как не планировал. На табло 11-7 моменталка берут э, важный раунд, опять же, с точки зрения не дать сопернику закрепить экономику и не дать очень много набрать денег в результате уже появляющегося на тот момент винстрика. Сейчас, кстати, тоже начинают моменталка с энтрифрага, и здесь у нас Смайл еще написал, что все это для того, чтобы было обиднее <связь> команде Фиджис. Размен. Очередной размен, и можно, в общем-то, пробовать уже щупать какую-то из точек, учитывая, что атаки все-таки меньше. Но очевидно, что при таких раскладах вещей, когда четыре игрока обороны остается в живых, два игрока будут стоять на одной точке, 2 на другой. То есть при выходе втроем на одну из э, баз, либо А, либо Б, э, численный перевес однозначно будет за командой Fidges Esports. Поэтому тут, в общем-то, можно просто пробовать давить. Давить, причем надо еще и пробовать э, Весьма быстро Ну, прокидывается точка, сейчас должна пойти Информация от Эксайда Молотов тушится, но Молотовых здесь прилетело бачки огромное количество Минус от Эксайда по Инсдиоусу Прилетает, и вот теперь уже двукратный перевес За игроками обороны Эксайд, и снова Эксайд На страже спота Б 11-8 Атлантик куда-то пропал Черт возьми в чате его уже давно нет. Сказал, что чипсами и газировочкой вооружился. А вместо этого... Просто пропал куда-то. Ну, главное, чтобы не подавился и не захлебнулся. Фу -фу -фу. Три раунда разницы, дорогие друзья. Но атака будет сейчас пушить точку А, насколько я понимаю, без девайсов. Естественно, пушить без девайсов будет проблемненько. Так сказать, non-dev. Первый минус. Ой, как сейчас мог, мог, мог, но не, не сделал все-таки минус. Зато он Neon Sadness забегает в спину и оформляет 2 кила. Тиф успел подрезать двух соперников. Один минус успел сделать депресс И на этом раунд Fidges Esports отдают. 11-9. Так, а кто, кстати говоря, писал, что это будет Изи 2-0? По-моему, смайл как раз, да, если я не ошибаюсь Дайте-ка я быстренько а, Чекну чатик Да, но сегодня мои друзья 2.0 закрывают фигусов Без слова Изи Ну, тем не менее, посмотрим посмотрим, Будет ли здесь 2.0 Вставочка по-прежнему это Готова, да, мы, мы помним Фиджисы заходит на точку Б, устанавливают здесь бомбу, и оборона уже, по всей видимости, не дееспособна в плане ретейк, хотя вот этот минус может заставить команду Моменталка поразмыслить над тем, что, а может быть, все-таки и стоило бы а, пойти что-нибудь да повыбивать. Не он погибает, но дает достаточно исчерпывающую информацию о том, где находятся как минимум два соперника. Нужно найти еще двоих у нас здесь. Башни строят уже игроки атаки ну, флешки, моменталки. Ой, депресс! Боже мой. Ну, как вот... Как от такого, мне кажется, никто не застрахован, да? Ну, на шару повесил, но зато повесил очень классный хэдшот. 12-9. Проведя один экономический раунд, Фиджес восстановили экономику и сумели а, победить соперника и выбить, между прочим, из моменталки. Деньги. Ну и оставив их, естественно, с диглами и одним дымом. А, дым этот, я даже не знаю, как можно будет применять. Но вот сейчас он будет применяться для а, немножко, так сказать, сдерживания игроков атаки. Ну, ой-ой-ой, Депрест продолжает через смоки ставить хэдшоты. Что у человека за чутье такое нереальнейшее? Ну, постоянно какие-то вот хэдшоты в дым прилетают. Ну, просто ПКД. Бомба установлена. И нон остался последний. Моменталки авик нужен срочно, я считаю, чтобы искал энтри на карте. Я отчасти согласен, Смайл, потому что со снайперская винтовка <coughs> обязательно здесь нужна. И как минимум ее не было во второй половине еще. То есть мы не можем говорить, что она не поможет. Но и не можем утверждать, что нет смысла ее брать. Определенно, для попробовать, так сказать, вариативно сыграть, стоит взять ОВП. Потому что, ну, надо пробовать разные варианты. Если э, игра с пятью эмками, грубо говоря, не сработала, ну, значит, надо попробовать взять оптику и пытаться контролировать э, чуть более дальние расстояния, чем изначально. Можно контролировать с эмками кстати, снайперская винтовка появляется И играть на ней будет XD XD Какой XD? XD x конечно же И он, собственно говоря, будет разыгрывать ее на точке Б. В паре с ним будет находиться Лил Папш Но Лил Папш уже покинул своего товарища по команде Потому что здесь пошла информация о выходе на точку A Инсдиоус минус нон-деф Депресс, забирает неон с этноса, Поджим со спины тоже немножечко не удался. Но, тем не менее, пройти на точку А пока что еще не удается ребятам из Фиджес. Моменталка свои позиции все-таки худо-бедно, но держит. И вот тут, кстати, блин, смотри, прям с языка сняли. Я только хотел сказать, что вот тут, кстати, смотрелось бы очень прикольная перетяжка на точку Б. Потому что там уже со спота Б и снайпер ушел. И то есть, в общем, по таймингам, если быстро влететь на спот Б, то Фиджес обыграет очень-очень красивый и интересный раунд. Но на точке А по-прежнему еще есть игроки атаки. И это кс Он здесь, конечно, не для того, чтобы вытаскивать раунд, а скорее для того, чтобы отвлекать. Ну, наотвлекался. В принципе, Мигдифа и КС-СУ. Он какое-то время поздерживал. Ну а бомба в свою очередь уже установлена На точке Б И здесь в непосредственной близости прячется Лил Папш По нему нет никакой информации Но он там есть Вы должны знать, что он просто там есть Бомба установлена И игроки атаки принимают очень интересное решение Это Это просто далеко Максимально далеко убежать И теперь раскидывать флешки И не пускать просто соперников в сайт Ну вот Лил Папш Поставил хедшотище, там дефьюз. Вообще-то. Попал! Попал по дефающему, лил пабжу. Последним остается Мигдив. Не успевает! Не успевает ничего. Боже мой, какой парадокса... парадоксальнейший! Просто ультрапарадоксальнейший раунд сейчас изобразили фиджесы. Я вообще не понимал изначально, чего ребята обкурились, что они решили сделать вот такое. Но это поистине крутой раунд. 14-9, дорогие друзья. Команда Моменталка вновь будут вынуждены сыграть раунд с пистолетами. И на этот раз это попытка зажать Зажать э, соперника и не выпустить его чуть ли не с респа. Ну, два в 2. Разменялись-то во всяком случае вполне сносно. Как минимум один девайс уже подобрали и можно радоваться этому. Хотя, конечно, какова радость в том, что вы все равно, скорее всего, ничего не ретейкнете, потому что ретейк это банально, в общем-то, не с чем. Ну, подобрали еще коллаж, Эксайд и Неон, оба с девайсами. Ну вот один из них уже погибает, Неон остается последним. И для Неона, конечно, ситуация тяжелая, и здесь мне кажется, надо бы как-то пытаться сейвить, ну, выбить. Навряд ли получится, нет дефьюз-китов, соперников много и... Ну что это было такое? Ну что это было? Минус от КСУ и матчпоинт. Мне, Рэй, приветствую вас. <клёх> Простите, дорогие друзья. Матчпоинт, означающий то, что команда Моменталка в случае поражения всего-навсего в одном раунде свой пик отдадут. Не есть это, конечно, хорошо, потому что дальше-то будет пик команды Фиджес. А Мираж... Я сегодня в начале трансляции говорил, что Мираж вчера был действительно крутой у Фиджесов. Он был интересный. А, и не такой медленный, что самое главное. Тиф делает эндрифраг по сопернику. Здесь попытка захода на точку. А Мигдив промахивается дважды, к сожалению. И беда, когда снайпер промахивается дважды на самом деле. Ничего в этом, конечно, криминального такого нет Но два выстрела мимо Это уже потенциально могло бы быть два трупа Эксайт забирает КСУ И Инсдиоус, уже поставив бомбу Естественно, меняет позицию на безопасную Уходит и теперь атака Будет играть просто от удержания Инсдиоус проигрывает перестрелки не он, Тот остается красный, но по-прежнему живой Тиф Хедшот в Неона. И все. Мигдив остается последним. С АВП. Такое, мне кажется, не ретейкается. Ну, троих нет. Не поверю. Выстрел. Кстати, какая реакция-то, да? Только-только флешка вылетела, так он сразу выстрелил. Что ж, дорогие друзья, 16-9. Фиджесы выигрывают первую карту. Я, честно сказать, думал, будет чуть-чуть более равная игра, но.